Все, мы в эфире. Здравствуйте. Сегодня 25 декабря две тысячи девятнадцатого года. Канал Народовластия. Программа плохие новости. Я Вячеслав Мальцев. Со мной в студии Евгений. Привет, Жень. Привет всем. У нас прямой эфир, вещаем мы из дальнего зарубежья, а Женя-то вообще из очень дальнего зарубежья. Тут, значит, католическое Рождество. Вчера я почему-то сказал Пасха, и Женя заметил, кстати, что не Пасха, Рождество, да. Но оно не католическое, оно, в общем-то, уже вчера мы говорили и у протестантов, и у армян-грегорианской церкви, то есть у всех, у кого, Григорианский календарь у всех пасха напишите как слышно как ой пасха рождество. Почему пасха тут что со мной так напишите как слышно как видно жене и сейчас напишут тогда видно слышно отлично очень хорошо тогда расскажи вот я сегодня пошел на рождество посмотрел ну что честно говоря так Тихо, слабо, слабо отмечать. Ну, конечно, Глентвейн с каштанами там люди попивают, что-то там какие-то полено едят рождественские. Ну, здесь это... Ну, тортик, Да, рулет обычный, да? Ну, вкусный, мне нравится. Вот. А как там в Штатах-то отмечают Рождество? Расскажи, пожалуйста, очень интересно. Ну, Рождество это считается семейный праздник, Хотя некоторые приглашают друг дружку в гости, в основном люди сидят по домам, собираются с семьями, приезжают дети со всех штатов, если они выросшие со своими внуками. Все садятся, обедают. Если у кого-то есть какой-то религиозный такой зуд, конечно, они идут на службу, все церкви открыты, в том числе и греческая ортотоксальная церковь открыта, но ну, которые по грегорианскому календарю культы свои обслуживают. Вот. И поэтому тишина здесь мертвая. То есть где-то часов, наверное, до трех-до четырех в магазины вообще не пробиться. Все с полок сметено. На парковке приходится искать место, там по полчаса ездить. Я вчера там заехал, мне нужно было бутылку шампанского купить. Ну, минут пять до магазина добирался только. Вот. Но потом шесть часов все закрывается. Это, кстати, один из единственных праздников, когда закрывается все. То есть после пяти часов <торговля>, торговля в Америке прекращается. Но с утра все открывается, там особенно там продуктовый магазин, но не сразу тоже. Вот у нас сегодня соседка пришла, сказала, что у них яйца кончились, нужно затовариться яйцами, пришлось и у нас занимать. Вот. Все обедают, в это время Санта-Клаус приносит... Подарки ночью ложатся спать, а вечером, вернее, утром люди просыпаются, дети обычно бурят своих несчастных родителей и бегут все вниз под елку разбирать подарки и смотреть. То есть пьянок нету, конечно, никого тут на улице ты не заметишь, улицы пустые, никакой движухи нету, очень спокойно все проходит, такой семейный добрый праздник. Вот Мухомор пишет, так вы из-за бугра вещаете, а я думаю, откуда такая смелость. Голубчик, Но ну мы э, я, по крайней мере, вещаю из-за бугра с 17 -го года, а вообще вещаю с 2013 -го года. С 13 -го по 17 вещал из России. А потом э, меня стали за, разыскивать за терроризм, и мне пришлось вещать из-за бугра. Так что, <coughs> что в твоем понимании смелость? странные ребята всех так и ты говоришь там открывают с утра какие-то магазины и так далее вот здесь где я здесь все закрыто и вообще все празднуют вообще вот все закрыто я так понимаю даже полицейские празднуют все-все-все никого нигде нет так вот хотелось бы наверное я Завтра уже прочитаю вот эти вот там 10-11 года какие-то Хотя тут некоторые вещи про штаты есть, да? А что читай, всегда интересно послушать Серьезно? Почему? Ну Конечно. ладно Вот 25 декабря 2010 года губернатор о планируемом пикете Я считаю предотвратил экстремистские действия я пишу, что в его понимании пикет это экстремизм. Дорожники хотели поставить пикет у правительства Саратской области, потому что им не заплатили зарплату. Это воспринято как экстремизм. Видишь, это тогда уже в 2010 году, то есть на местах, начали вот такое говно делать. И, в общем-то, отрабатывали на каких-то территориях, в частности Саратской области. Вот посмотри. Тармишин сидел в палатке, голодал. Потом приняли закон, по которому до 11 можно только вечера митинговать. Всю ночь нельзя, то есть палатку уже ставить нельзя. Потом нужно стало регистрироваться и там, и сям. То есть везде нужно куда-то нести какие-то документы. До этого этого не было. Потом площадь Столыпина, так называемая перед Думой, Саратской областной была засажена газонами, а также площадь театральная, которая называлась площадь Революции, да, засажена газонами. И ровно то же самое стали делать во многих городах. То есть Саратов такой, э, э, э, так сказать, э, ну как это сказать, пилотный проект, да, вот по по борьбе с здравомыслящими. И вот. Э, а это вот касается тебя. 25 декабря 2010 года Путин ознакомился с работой завода ГАЗ. Ну, там земляк, да. Я пишу, 11 лет, все, знакомиться, знакомиться. Вот тогда уже было понятно, что это ничтожество абсолютно. Но ну, представь, человек 11 лет президентом, да, И, ну, или, по крайней мере, там, в начале премьером, полгода потом президентом, а все никак не ознакомиться С чем же он тогда знаком, если он не знаком с работой газа? Да? Ну, Наверное, на, на тот период, в 2010 году, это один из немногих, кто производил какие-то машинки в России. Жуть, конечно. Вот. и 25 декабря 2010 года, Анна Чапмен сыграла роль шпионки в новогоднем огоньке, я пишу так же бездарно, как играла роль шпионки летом в США, и вот здесь с этим вопрос, там вообще про этот скандал помнят еще как-то, и ты же э, там был, ты же видел все это, может быть ты что-то вспомнишь э, по поводу э, того, почему их привлекали-то за то, что они деньги там какие-то отмывали, а не за шпионаж? Вот у меня главный вопрос всегда. Ну, то есть Путин рассказывает о том, что они шпионы. Они сами себя в копытом бьют, что они шпионы, 22 человека. А в Штатах их привлекали не за шпионаж, а за отмывание денег. Я смутно, конечно, помню. Я помню вот эти небольшие вырезки из передач, где... ФБР там врывается в дома и там руки за спину и ведут там такую кавалькаду, стаю шпионов, машины их закидывают. А что конкретно было инкриминировано, я не помню. Но видишь, американцы не, не заморачиваются, ищут просто, что можно быстрее прикрутить и наказать, осудить. То есть со шпионажем, там, знаешь, может какие-то политические были разборки, тогда не, хотелось, они, не хотели они ввязываться. Не же это Капона, который там перемочил кучу народа, вообще за этот привязали к, к неуплате налогов. То есть, mm -hmm. а, может быть, здесь тоже были какие-то казусы а, с законом связаны. Иди, поди, докажи там, знаешь, что... А так я помню, да, прекрасно, что вот этот огромный такой... Было нескольких ударов. Был первый удар этот Нордос, Норд когда отравили, я помню, там... У меня прибежал врач, сказал, вы что там делаете, у вас там анестезию дают, прям в театре. Вот. Я даже не врубался, о чем он говорил. Ну, я в резидентуре был тогда, голова другим была занята. И вот потом еще, когда чаппан конечно, взяли, это был какой-то такой шок тоже. Что тут у нас, шпион на шпионе сидит, шпионом погоняет, что ли, за Россией? Они никак не успокоятся. Ну, вот. да. И вот, ну, я не буду все читать... Вот последнее, прочитай, 25 декабря 2013 года, Путин дважды за месяц повысил зарплату генпрокурору, я пишу, да хоть каждый день повышай, Чайка навряд ли будет жить на одну зарплату, вот представляешь, то есть они рассказывают о том, что там какая-то большая зарплата у Сечина, там, какая-то у Путина зарплата у Чайки, но на самом деле это же смешно. Кто из этих сволочей живет на зарплату? Они триллиарды воруют, никто, никто из них, даже пусть вот у Сечина зарплата там 5 миллионов в день, в минуту, я не знаю, все равно же он крадет гораздо больше, это несопоставимые цифры. И вот вопрос тоже по поводу Штатов, там, ну я понимаю, так у всяких топ-менеджеров тоже достаточно большие зарплаты, а вот там были случаи, на твоей памяти, чтобы кто-то из этих топ-менеджеров что-то украл? Ну там все кричали, что, ну там в суд тащили, судили, что человек, у которого огромная зарплата, он что-нибудь упер бы. Ну смотри, тут, тут два вида как бы компаний есть. То есть компании, которая торгуется на маркете, называется как же они называются? Ну, не сейчас не вспомню. Ну, частные компании и вот такие, которые как бы вышли, тоже что называется Initial Public Offer, то есть Public компании, где ты можешь спокойно купить акции у тебя на компьютере, на интернете, как вот я, у меня акции Tesla, допустим, есть. Есть у них комиссия, называется SEC. Это, по-моему, Security и Emission Commission, то есть это такой этот Образование, которое в принципе регулирует, как вот FBI, но оно занимается вот всеми заморочками, связанными с торговлей э, на маркете компаниями. То есть там не забалуешься, их проводят аудиты, все прекрасно знают, сколько топ менеджеры получают, все их налоги можно найти, опять же, на компьютере просто правильной кнопки нажав и так далее. В частных компаниях. Ну, там как бы контроля нету, естественно, фиг знает, чем они там занимаются в частных компаниях. Но, опять же, частная компания э, у себя там воровать не будет, и акционер там тоже есть, и э, все равно какой-то аудит тоже проходит. Вот. Но такого, что прям взяли кого-то, который обворовал компанию, которая обанкротилась, и народ там, знаешь, это как с ипотечными кредитами там пошел там сухари грызть, такого нет, конечно. Маск тут сказал, по-моему. В прошлом году ляпнул какую-то фигню на Твиттере, что если акции поднимутся до 420 долларов за штуку, компания уходит в сектор опять. Но ему дали 20 миллионов штрафа за такие дела, потому что там сразу пошел этот рынок вверх, там кто-то потерял, кто-то нажился, то есть такая спекулятивная. Один Твиттер, одна строчка ему стоила 20 миллионов долларов. Да... И вот э, спрашивают, зачем воровать, если зарабатываешь 5 лимонов в день, что за чушь? Ну, в конце надо вопросить на знак. Ну, потому что это путинский, потому что они хотят украсть все. А Путин зачем ворует? Зачем Путину <с с, через один только банк в, он украл 230 миллиардов долларов? Зачем человеку 230 миллиардов долларов? Кто может прожить за жизнь, за 10 жизней даже 230 миллиардов долларов? Что вы говорите? Так, и вот спрашивает по поводу письма, не, не получил. Любопытно опять спрашивает вот с ником, не, не получил. Я письма сегодня, почту я очень внимательно просматривал. Так, www.maltse64sabaggmail.com. Может, нет, в спаме вроде нет. И, хотя сегодня в спаме я не смотрел, в прошлый раз смотрел. Так, и... Что связывает израильского террориста Блинникова и Путин? Кто такой Блинников, я не знаю. Если вы имеете в виду Мордыхая Блинчикова, да, но он не израильский террорист, а представитель партии «Бунт» во времена дореволюционные, да, и да, действительно, он был террористом и там всем, чем хочешь». А связывает с Путиным тем, что они похожи очень, наверное. Об этом идет речь, что это одно лицо Блинчиков и Путин. Вот, да, Мордыхай Блинчиков и Путин. И Екатерина, вот я хочу поздравить Екатерину с Рождеством но она знает, она у нас в Германии живет и дарит нам подарки периодически, да, и Варе вот, э, так что Варе тоже подготовил подарок, мы вам пришлем, тогда я найду способ связаться, я э, по WhatsApp не могу никак выйти на связь, потому что ну, какая-то ненадежная связь, а, вот, а способ связаться, ну или вы сегодня позвоните после эфира э, с удовольствием Пообщаемся. Я буду ждать. Так, выдана его призвала россиянка не рожать рабов этому государству. Сильное заявление, надо сказать. Вот Рафаэль пишет, очень сильное заявление, представляете. Это из дома ли? Ну а какая разница? А что, она очень хорошо, ты видишь, высказывается. То есть, правильно человек мыслит, правильно человек, конечно, страшно, представляете, не надо рожать детей, насколько это страшно звучит. Но она-то абсолютно права, что рожают рабов фактически, так что я вот могу сказать ей, так сказать, снять шляпу, сказать, молодец. Сейчас вообще, обратите внимание, сейчас не важно, кто в доме 2, кто в доме 3, все в одном доме, в дурдоме. Сейчас важно, кто в каких окопах. Сегодня мы видим, как люди, ну дальше об этом поговорим, как люди, которые позиционируют себя оппозиционерами, оказываются, ну я и раньше это знал, да, потому что кто такие оппозиционеры, да, ну, когда это люди, как вот Марк Гальперин, к которому сегодня ездили, кстати, в сезон Агинска, сейчас я все об этом расскажу, Тогда это понятно, что это оппозиционер, оппозиционер и настоящий либерал. да? Он в тюрьме сидит. Или Махнаткин, который сидел в тюрьме, да, и который весь из себя сейчас больной, изломанный, валяется дома. А когда это какие-то кренделя, кренделя, которые приходят на Эхо Москвы, или там пишут что-то в новой газете, да, то я никоим ни, ни образом не верю. Я никоим образом не верю. Почему? Потому что... ну. Ну а если вы такие оппозиционеры, если вы такие честные, то почему вы такие богатые? Вот вопрос главный, который возникает. Так вот, рассказываю про Марка. Кстати, где письмо-то его? Что-то я не могу понять. Значит, Марк находится в СИЗО Нагинском. Марк Гальперин, я имею в виду, города Нагинска. Значит, вот, читаю. Так. Очень рад вашей поддержке. Я знаю, когда я здесь сижу, вы действуете. и Поэтому каждый день нахождение в тюрьме, я просто читаю Маляву, поэтому извиняюсь, я считаю... Uh, можешь помочь мне не напрасно проведенным я с вами, вы со мной прошу меня не жалеть uh, бытовых и психологических проблем у меня нет у меня большая просьба Ф... Просьба не останавливайтесь, сидите вперед, работайте на почве объединения, ни одна сила протеста в одиночку не может кардинально изменить ситуацию, хочешь или не хочешь, э -э -э -э скрепите ну, зубами или нет, а я надеюсь с радостью мы должны идти навстречу друг, да, друг другу, пожимать руки, также оппозиционерам, таким, таким же, же оппозиционерам, как и мы, вместе идти по дороге протеста и собирать всех неравнодушных людей. Стоящих рядом. стоящих рядом С уважением, Марк Гальперин Прекрасный В общем, слова, прошу прощения, что я так Прочитал, просто прислали Поэтому я э, Не подготовился Прочитал с листа Значит, он сидит в одиночке Свет у него, конечно, не выключают э, В одиночке Но, тем не менее Он говорит, что более-менее Приличные условия, в общем-то он, что называется, доволен. Хотя, как, как можно быть довольным в тюрьме, я не знаю. Унывает. да, Но он не унывает, это, это самое главное. Хочется пожелать ему здоровья, пожелать того, чтобы мы победили все вместе. Потому что, ну, просто нельзя, даже вот ради таких людей, как Марк, мы должны победить. Потому что не, не должна... Вот Пишет Мальцеву тоже лупу надо Да нет, у меня на экране Это было огромными буквами Другое дело, что это почерк Понимаете, маленькая записка И очень э, Почерк размашистый Поэтому на маленькой записке очень трудно читать Так вот И Мальцев очень богатый человек Владимир Воробьев Жень, слышишь? Мальцев богатый человек, да, когда ты мне посылаешь копеечку, ты должен знать, что ты миллиардер. посылаешь копеечку, когда ты присылаешь мне деньги, чтобы я с голоду не помер, ты должен прекрасно осознавать, что Мальцев богатый человек. что у людей в башке? Ну, Виша во всех а? во всех мотивационных книжках богатый человек не измеряется количеством его денег на счету. Это со времен Сократа, первый же об этом Сократ сказал, да? Да, конечно, действительно. Сократ говорил, что он очень богатый, потому что у него есть все, что ему нужно. Я в этом отношении просто... Вот, ты что опять с будуна, спрашивает меня, почему с будуна, почему опять и почему с будуна морда красная. А ты не видел людей, у которых морда красная просто по жизни, что ли? Да, таких... Ну да не знаю, кровь. не, ну это свет так падает да Не свет, это у него глаза Не, не, не, свет, ну я же смотрю Свои видео открываю, да. да И тоже удивляюсь В зеркало смотрю, вроде не красное Так красное, ну ничего плохого В этом нет, ты знаешь По этому принципу Александр Македонский Отбирал людей Знаешь это, Жень? Да. Что в первый ряд фаланги Македонский ставил тех, у кого лицо красное, а у кого бледное на задний план, то есть первые красноморды должны были идти в бой. Так оно и есть, в общем-то, я думаю, что в этом ничего. Значит, на своем месте. Да, я на своем месте. Я помню, был, по-моему, не то Россия молодая, а нет, Русь, Русь изначальная, по-моему, помнишь, книжка у. была? Они там отобрали русских мальчиков в плен, и вот там, по-моему, два брата стоят, и там какой-то османский, значит, этот князь там их всячески там морально до них там допекается, и сказал, что сейчас, говорит, если там, ну чего то там не сделаешь, мы тебя на кол посадим, и, говорит, смотрел за реакцией а, подростков, если, говорит, один начинал просто кровь ему в лицо бросаться, он начинал злиться, несмотря на то, что он стоит перед лицом смертельной опасности, А если бледнел, потел там тот того накол. Ага. Отвлекайся, значит не старый он. отбор. Значит, вот интересные события развиваются с вчерашнего, я так понимаю, вечера или сегодняш... сегодняшнего утра все-таки, наверное. И, как ее, Радио Свобода и другие либеральные СМИ реальные либеральные СМИ а, опубликовали, а, значит, данные а, некого а, либерально-политического проекта, но это название проект. Вот этот проект занимается расследованиями и, как выяснил этот проект, а, газета Новая газета, да, вместе с этим Муратовым и со всей этой Шоблой оказывается, подпитываются за счет денег генерал полковников ФСБ Чемезова. Ну, в общем что и требовалось, даже и не требовалось доказывать, было совершенно понятно, что эти у КГБшников на дотации сидят. То есть, говорят, очень плохо у них было в 2015 году, и поэтому они, значит, взяли деньги у Чемезова, кормят их йота, которые завязаны на этом Чемезове, а также, значит, их, что? Про Йоту. Там писали в чате, какой оператор у этого Руслана Ша... Не помню ну, его. понятно. Как у него фамилия? Шасуддинов? Ну, не Шасудиноч. знаю, ну, не помню а, Какой у него оператор, который заблокировал до приезда ФСБ с обыском ему... Сим-карту. Ну, это йота. Ну, понятно. Не, ну, там все йоты и... и все остальные они такие же ФСБшные. Там, ты что, думаешь, все остальные свободные, ну, что... Ну, слушай, ну, такого я еще не слышала. При вот их всех там обысках, ни у кого там оператор не отключался. Ну, значит, именно Это новое... А... Так, и вот интересно, что, значит, вот бывший акционер вот этой йоты Адоньев Сергей значит, связан непосредственно с Чемизовым, и, в общем-то, он оплачивает все их расходы этой новой газеты, а этот Муратов, в общем, подтверждает, что вот этот вот такой святой человек, он им помогает, представляешь, и так далее. То есть такая вот замечательная история случилась. То есть как у, у ФСБшников всегда, да, у КГБшников всякие фирмы, ловушки, какие-то там оперативные комбинации по дискредитации и так далее, и так далее. То есть для чего держат вот такие новые газеты? Для того, чтобы, когда наступит 5-11, они уже себя проявили, чтобы они кричали, мальцев провокатор, не ходите на 5-11. То есть им платят исключительно за это, понимаете? То есть они могут там херачить кого-то, обливать грязью задачи, только не трогать этого самого чемезового Путина, ну и там шоблу, вот которая рядом. А всех остальных можно, я думаю, что они даже какую-то информацию сливают через этих ублюдков. Понимаете, вот о чем речь идет сейчас. Сейчас идет речь о том, что посмотрите, сколько у человека денег, чем он занимается. Если у них много, значит он с КГБшниками путинскими. Вась-вась, почему? Потому что деньги в России есть только у этих подонков. Все остальные нищие. То есть, если кто-то из этих сволочей работает с Путиным, да, но он будет обеспечен. А если кто-то из журналистов пытается там работать сам по себе, да, то он, во-первых, не будет журналистом, его отовсюду выгонят. Там журналисты за деньги работают. Во-вторых, он будет так же, как Мохнаткин, там Гальперин и все остальные свидетели, так же, как Мальцев будет скрываться. И все, и нет нет ничего другого, вообще ничего другого, и быть не может. Не, ну есть какой-то низший уровень журналиста, там какой-нибудь Галунов, который занимается расследованием, даже не знает, для кого он это делает. Ну там он что-то расследует, ему наркотики подкинули, потом его там вытащили и так далее. Так что, жуть, конечно, я могу сказать, вот, чтобы люди не попадались на такие вещи, то есть не верьте вот этой сволочи всей, которые рассказывают, что они либералы, они не либералы, они путинские шныри, коллаборационисты они, работают на путинцев, работают на ФСБ, работают на тех, кто им платит деньги, либералы Мохнаткин, Либералы Марк Гальперин, вот кто либералы, а это твари. Поэтому-то они и, как бы, наезжают очень сильно там и многие вещи э, вскрылись. Ну там с этим с делом Голунова, да, как-то все там непонятно, да, Все вместе бросились на мальцева наезжать. Видел, как по команде, Жень, ты видел этот момент? Раз и все, и все начали лаять, блядь, на «Эхо Москвы», где-то в своих газетенках и так далее. Почему? Потому что ждали команду. Так, ты что-нибудь хочешь по этому поводу сказать? Ну, похоже, все стало да ясно, что, видишь, раньше там было одно «Эхо Москвы», и все прекрасно знали, причем, что это «Газпромовская» структура, видишь, они особо не скрывали, как важно... Не скрывать, да, мы Газпромовские, нам откуда-то нужно деньги получать, но мы приглашаем в том числе и Мальцева на свои эфиры, и у тебя было там, помнишь, огромное количество просмотров, спасибо Венедиктову за это, это была, конечно, бомба до сих пор, там, некоторые эфиры, по-моему, даже вырезали, я их не могу найти больше там с тобой, а, вот, а, в... а сейчас, надо, кстати, было скопировать их, что-то мы не сообразили. Да, я такое ощущение, что видишь, ни одна такая либеральная пресса, которая якобы явно в оппозиции, они процветают, и новую газету я читал, у них прекрасный, знаешь, этот веб-сайт, у них супер мупер там, знаешь, эти фотографические всякие там картинки, то есть у них хорошая поддержка информационная и айтишная, но на это надо деньги где-то брать, там, в рекламу они, ну не знаю, там Тинькофф банк они рекламируют, что там они делают. Вот. Ну, скорее всего, да, они все ходят сейчас под КГБ, то есть не осталось ни одной такой либеральной, так называемой, прессы, которая может спокойно смотреть и не бояться, что если где-то в комментах ты что-то напишешь, то это сразу не уйдет на Лубянку. Все, я думаю, это уже только сейчас интернет, и то даже на интернете уже, там, знаешь, двое-трое человек, которым может доверять. А вот такие дела. И... Я думаю, вот ты говоришь, сейчас. Я думаю, что всегда это было. Но обрати внимание, вот этот Муратов, кто такой этот Муратов? Это главный редактор «Комсомольской правды» в 80-е годы, в середине 80-х в Самаре. Но ты можешь себе представить, что был редактор «Комсомольской правды» и не был агентом КГБ? То есть официально был, наверняка давал подписку и так далее. Понимаешь? И ничего не изменилось, так оно и продолжается, эти же самые КГБшники, да, эти же самые их агенты, и что я могу вот сказать, когда возьмем власть, мы все эти списки агентурные, КГБшные вывесим в интернете, чтобы все знали, не было никаких иллюзий, и конечно вот эти Муратовы и все остальные будут мешать нам взять эту власть, потому что они это понимают они все это понимают, что у них не будет денег, что кормить их не будет никакой Чемизов, что вывесят списки, что их изобличат, что карать их будут страшнее, может быть, чем Соловьева и Киселева, потому что эти, ну, очевидные враги, да, эти такие открытые коллаборационисты, а это такие агентура, мерзость такая. Так что... Да, если выяснится, что они все это время нас вводили вокруг пальца, а я имею в виду, сейчас это выяснилось, знаешь, что была какая-то надежда. Там что это вот такие стоят, они оппозиция стеной. Не у меня никогда И... не было, я всегда понимал, что это подонки. Правду матку рубят. Я понимаешь, Но я это... почему с ним ни, никогда не сражался, пока они меня не тронули. Почему? Потому что я, вот, ну, Марк и все остальные там про объединение и так далее, я понимаю, что э, такие раздраи, они тоже очень плохо влияют, потому что люди смотрят и говорят, да это, ну, человек, когда слабомыслящий, да, э, говорит, да они там все такие, они все там одинаковые, понимаешь? Вот главный метод одинаковых от неодинаковых отличить, вот главный метод, знаете какой? загляните к нему в карман все больше ничего не нужно да если ты такой честный почему ты такой богатый вы должны спросить у него и все и сразу все станет на свои места он тебе скажет что он это заработал в 90 е он там скажет что он в лотерею выиграл все что угодно херня все это, понимаете херня еще там один был из независимой газеты по-моему не помню как его зовут тоже стал с женой разводиться, выяснил, что у него миллиарды там, не знаю, рублей или еще чего-то нужно делить наследство. Это откуда? Тоже главный редактор такой же, знаешь, независимой газеты. Независимый от кого? От народа? Ну да. Ну да, откуда деньги? То есть ты такой независимый, откуда у тебя деньги, да? Так что я вас прошу, я прошу всех моих зрителей, всех, кто кто является и считает себя соратниками, распространяйте эту информацию, особенно про вот этого козла Муратова, чтобы другим неповадно было, чтобы они знали, что это вот агентура, везде пишите, в Твиттере, в Фейсбуке, везде, везде в, этой, в чатах этой новой газеты пишите и так далее, и так далее, чтобы изобличать подонков, чтобы люди не имели никаких иллюзий относительно этой мерзости. Так. и я вот для себя, знаешь, какую ремарку я даже забыл уже, но для себя записал. Им нужны перемены, чтобы рассекретили все их схемы. И дальше. При новой власти Петров и Васечкин пойдут не только за Чемизовым, но и за Муратовым. Я этому гарантирую. Но я думаю, что ему передадут насчет Петрова и Васечкина обязательно. Потому что это так нельзя оставлять. Они рассчитывают, когда все рухнет, они убегут. Никуда вы, суки, не убежите. Мы вас достанем из-под земли. Вот может каких-то, которые деньг украли, может не до всех у нас руки дойдут. А вот и этих пиар асов, блядь, достанем. екатеринбургский правозащитник попросил мвд завести дело на путина по статье о преступных авторитетах ну молодец видишь что это выполняет очень хорошую миссию никита томилов действительно путин является преступным авторитетом да и так сказать ну, руководителем банды фактически но не это, главное, это, конечно, преступление. Я понимаю, зачем он это сделал, закинул, для того, чтобы получить ответ от МВД, чтобы там какие-то были разборки и так далее. Как я помню, Путину писали, мы, один из адвокатов посылал телеграмму, вызывая его на суд, чтобы он там на суде... Что-то мог сказать и, и написал этот адвокат, что я отдаю себе отчет, что вы никогда не прибудете на суд и никогда не будете там давать показания. Ну, в общем-то, обязан это сделать, я это делаю. Так вот и правозащитник, это, конечно, отдает себе отчет, что никто не будет привлекать Путина к ответственности, но ход хороший, мне понравилось, молодец он. Ну и второе, что здесь, видишь, а, как кто-то вначале тебя пытался протролить, этот чувак точно не за бугром находится. То есть нужно еще иметь стальные машонки, чтобы такое да. дело. Потому что с ним явно будет профилактическая беседа в лучшем случае проведена. Ну, если только они его хорошо не знают, понимаешь? То есть, вот, например, за всю мою жизнь со мной никогда не проводили ни одной профилактической беседы, потому что прекрасно знали, но ну, когда я был председателем комитета или зампредседателя Думы, я всех этих КГБшников вытаскивал и проводил сам с ними профилактические беседы в комитете, например, по законности, да, и так далее. Там и начальник УВД сидел, и главный КГБшник, и вы знаете, они там совсем другие люди, да. Когда то есть, там, задаешь вопросы, они отвечают, пытаются как-то там ухитряться, да. так вот, ну и они, зная характер человека, конечно, понимали, что без толку о чем-то говорить. Точно так же я думаю, что и с этим парнем навряд ли кто-то там разговаривает, то есть судя по тому, что он сделал, он же, это, это не первый, наверное, его акт такой, да, то есть это какой то уже там длящееся какое-то действо, поэтому навряд ли они там к нему подходили близко. А вот мужика какого-то отправили в психбольницу после визита в приемную ФСБ на Большой Лубянке в приемную пришел 35-летний житель Ухты. Что уж он там делал, я не знаю, но ему вызвали дурняк. Представляешь, как они там сад? И когда пришел, а, ну, это еще Маркс заметил, да, что когда такие вещи вот происходят, типа терактов или там публичных казней, то потом многие психически больные очень, э, так сказать, возбуждаются сильно из-за этого. Это, представляешь, какой-то друг пришел, там начал что-то вчехлять, их, наверное, там так трихануло. Они каких-то там вызвали своих альфовцев, там захватывали его, куда-то перемещали, но потом, когда разобрались, отправили его в дурняк. Вячеслав, почему в интернете везде называют Мурат американской проституткой? А так удобнее, а как же? А как же? Я думаю, что это, может быть, у него даже такой, такой позывной ФСБ, да, то есть кличка такая. Ну а как же, он якобы на американцев работает, да, на, на, на самом деле человек работает на Чемизова, на генерал-полковника ФСБ, охереть не встать, американский. Таких американцев, Жень, <свят> <свят>, таких, наверное, там американцев, слава богу, не видел. Только по телевизору, когда судили эту чатмен, там, ну и все это шоблу. <свят> <свят> и у половины депутатов Госдумы нашли лишний вес, представляете? Ну, я не думаю, что в этом есть какая-то проблема. Нам самое главное власть взять, мы их всех вылечим, безусловно. Не будет никакого лишнего веса, вот у тебя был лишний вес, сейчас ты прекрасно выглядишь, просто прекрасно выглядишь. Как ты э, этот лишний вес убрал, ты скажи, вот мы посоветуем депутатам, этим, Очень просто, во-первых, нужно да? создать у себя в голове идею доминирующую, и она потом тебя будет направлять, ты читаешь правильные книги, ты начинаешь правильно питаться, ты правильно направляешь свои энергетические затраты, правильно русле, и полностью отказался от вообще любых количеств алкоголя, даже на празднике, то есть, а, но главное создать вот эту идею, фикс в голове, и тогда все остальное как бы сложится, как кусочки пазла. В принципе, ничего сложного здесь нет, а, сколько энергии входит, сколько энергии выходит, мы как такая в принципе биологическая, но в то же самое время система, то есть, а, нужно просто правильно, расходовать энергию. Здорово. Очень да. Больше работать, меньше есть, я им посоветую. О, Физику. вот это гениально совершенно. Из этого исходя, мы сделаем вывод, что вот врач порекомендовал, мы так и пойдем. Когда возьмем власть, посадим этих всех поганцев 500 веселых, был такой поезд, мы также назовем. назовем, во Владивосток он правда ходил, а мы немножко свернем в сторону там, да, и потом, я думаю, там как-то на машинах их довезем до Индигерки, Колымы или как-то еще, я не знаю, доставим всю эту мразь, дадим им там кайло, да, пусть они там себе ну, землянки роют, да, то есть трудотерапия будет, и меньше есть, больше двигаться, ты абсолютно прав, холод еще так замечательно влияет, я думаю, будут выглядеть вообще идеально. Лет на 20 помолодеют как минимум, блядь. А кто вообще до нуля помолодеет? Поэтому я, в общем-то, могу им сказать, что пусть не переживают. Совсем немного осталось, и мы их начнем лечить, блядь. Так что... Пишет, от толстых толку мало, одна говорили. Ну, я с вами не согласен, да, в нашей жизни есть исключения из правил. Я, например, всегда говорил, что от алкоголиков нет никакого проку. Но два величайших алкоголика в 20 веке очень сильно поменяли историю. Мустафа Кемаль и Уинстон Черчилль. При этом Уинстон Черчилль еще умудрился быть толстым. Поэтому тут, вы знаете, как-то это нельзя... В общем всех под одну гребенку. Так. И сотрудник Свердловской больницы, э, в общем сотрудник Свердловской больницы рассказал о попытке главного врача задушить его из-за mm. жалобы на условия работы. Вот тебе mm. интересно, да? Mm -hmm. Наверное, там. Сидишь в Америке, да, работал в разных больницах, тебя там никогда не пытались задушить. Я так понимаю, что тебя там сватают в различные медицинские учреждения, то есть здесь всех выгоняют нахер там, или ты выполняешь свойственную тебе работу или иди вообще в жопу, да, и там работай не знаю где. Хотя врачей не хватает. В Америке, я так понимаю, чуть ли не избыток врачей, но как ты рассказывал мне, врача держат и зубами, и руками, и ногами. Ну, во-первых, видишь, я никогда не жаловался главному врачу, потому что, во-первых, это бесполезно, во-вторых, главный врач... Понимаешь, что ты такая единица, вокруг которой все, все вертится. По подсчетам, любой а, врач, там, хоть терапевт, хоть хирург, ну, хирург чуть побольше, приносит в копилку больницы миллион долларов в год. То есть путем лечения больных, путем назначения тестов, путем там, отправления их на физику терапию и так далее. То есть, как бы такое. Я действительно удивился, когда мне сказали: Ну, а потом, да, но действительно так и есть. там конечно. Ортопед или нейрохирург приносит там 2 миллиона долларов в год, а какой-нибудь там терапевтишка миллион баксов. То есть для врача, для главного врача, ну, для администрации. У нас нет главного врача. Для администрации больницы это, знаешь, утка не существует, злотые яйца. Поэтому, естественно, стараюсь врача держать. Особенно если он хороший, у него хорошая репутация, идут больные. От него, значит, не отделаться, Потому что душить точно никто не будет. Как ты будешь душить свою золотой утку? И, кстати, вот, во всех больницах, в которых я работал, у главных врачей, так называемых, но ну, их называют у нас CEO, Chief Executive Officer, это как президент больницы, и SCFO, Chief Financial Officer, как бы главный бухгалтер и главный врач, можно сказать, у них всегда двери открыты. То есть ты заходишь пинком в любой вопрос, он бросает телефон и трубку, если он был с кем-то там. На конференции он с тобой начнет разговаривать сразу. То есть не надо записываться, нет ни никаких приемных, нет ни, там секретарь, которых нужно что-то там умащивать, там шоколадками и так далее. Но если ты его постучал в этом в лифте, пожалуйста, там если никого нет, там конфиденциальной информации с больным не связано. Вываливай ему все, что там хочется. Всегда за здороваются за руку, всегда очень вежливые, всегда спрашивают, чем можно помочь тебе. Как можно еще лучше наладить медицинскую помощь? Потому что, еще раз повторяю, врач – это золотое дно для больницы в Америке. Здорово. Вот тут э -э, Роджер пишет. «Вячеслава не смотрел около одного года, но ничего не изменилось. Одни обещания». Роджер, ты знаешь, обещание ты у Путина, наверное, ты меня с Путиным перепутал. Это у него одни обещания. А то, что ничего не изменилось, то ты должен радоваться, что ничего не изменилось. Потому что Мальцева вообще могло не быть. Мальцев мог в тюрьме сидеть или с новичком уже в могиле лежать. Как я помню, в 2006 году, когда наезжал Бондар с Володиным на меня, Володин мне говорит, ну вот, Вячеслав, ну вот 10 лет назад, 2000, в 1996 году, кем ты был? Я говорю, заместителем председателя Саратской областной думы. Он говорит, а сейчас ты кто? Я говорю, заместитель председателя Саратской областной думы. Он говорит, ну что ж, ну никакого движения нет. Как это можно назвать? Я говорю, можно назвать стабильностью. Так что вот я это тоже могу назвать стабильностью, только не путинской стабильностью. Поэтому сейчас оставаться на месте стоять насмерть, да, вот этот, выдерживая э, наезд. Напряг вот этот выдерживает. Гораздо страшнее, чем потом будет атаковать. Поверьте. Вот сейчас самое главное выстоять. Сейчас мы держим удар. Нас бьют, а мы так в легкую отбиваемся. Группируемся, собираемся и так далее. Мы пока держим удар. И ждем. Мы не ждем, а готовимся. Не готовимся, а действуем. Да, многие из нас. Так что я понимаю, что это человек не очень умный такой написал то человек который просто наблюдатель говорю, наблюдатель смотрит что там ну там вот они дрались год назад да и продолжают драться и вопрос у него не стоит что за этот год можно уже был 365 раз остаться без башки просто мы деремся с самой богатой сволочью в мире, с патологически жадным, с патологически злобным карликом и так далее, с недочеловеком каким-то, да, с каким-то малификом, я бы сказал. И он как-то не радуется, что через год он увидел Мальцева. Вот ты знаешь, я год назад, у меня спросили, вы, у вас есть, так сказать, вот предположение, что вас за год не прибьют? Вы знаете, не знаю. Так... Голикова заявила о снижении смертности в России. Обрати внимание. Замечательно, да? То есть показывает и Росстат, и все остальные. показывают безумный э, падеж населения. Потому что по-другому нельзя сказать. Они же рассматривают это как быдло, а не как людей. То есть если бы так скоты вымирали, они бы и то, э, ну как бы всех выгонять надо там э, зоу этих ведов, да, всех этих заведов надо, а здесь умирают люди, и вот Голикова, которая главная, да, по социалке вице-премьер, ну, говорит, снизилась на 1,7%, но она врет, ничего не снизилось, назвала проведение оптимизации в сфере здравоохранения ужасными. Можете себе представить, она проводит оптимизацию в сфере здравоохранения, говорит, да это ужасно вообще. Вот у Славьева выступал, во многих регионах страны оптимизация здравоохранения была проведена ужасно, и качество и доступность у здравоохранения резко ухудшились, и все. Это, это вице-премьер, человек, облеченный властью в этой области, человек, который может скинуть любого с его поста, назначить любого на его пост, может все что угодно, да? То есть и бог, и царь, и герой. да, все там как-то херово, а ты-то, сука, чем занимаешься? Вот вопрос. Вот там ты такие заявления слышишь, вот смотри, вот нормально работает здравоохранение, вроде там оно не государственное, конечно, но там есть какие-то тоже люди ответственные, министры какие-то есть, да, которые за что-то отвечают, как э, они-то... Ты слышал когда-нибудь заявление о том что выходит министр там отраслевой да и говорит да херово вот в моей отрасли вообще полная жопа я тут конечно вообще не при делах а, а оно само по себе так это там где-то на местах виноваты то есть будет а, примерно так этот министр сегодня уволен а, или подал заявление об, об уходе а завтра во всех значит, этих газетах, прессе и так далее уже разбирают, что так и так, и уже новый поставленный и уже план есть. Но это такой гипотетический момент, потому что на самом деле такого не происходит именно по этой причине, что если ты что-то накосячил, ты либо харакири себе делай сегодня, вот, а уж с такой наглостью заявляй. То есть если бы она вслед за этим выступлением выложила две бумажки, одну от Скворцовой, другую от себя, что вот мы такие две дурочки, мы увольняемся. Давайте, ребята, мы пойдем посудим голову пепла. Вы тут кого-нибудь поумнее нас найдите. Тогда было бы логично ее выступление такое иду, сказать. Ну да, вот понимаем, признала ошибку и сама себя наказала. А это просто такой плевок какая Харкотина опять очередная. Ну да, и тут странно. То, 30... то есть сам, сам человек на себя выливает ушат помоев, а еще при условии того, что Песков сказал, что 10 лет медицина там развивалась, а теперь не достигла должных результатов, то есть вначале все было хорошо, а потом все стало плохо, да, и непонятно для чего это делается. То есть, может быть, они решили вводить везде повсеместно платную медицину. Таким образом, они пытаются сейчас некое общественное мнение сформировать. Ну, как с пенсиями. То есть, все плохо, по пенсиям очень плохо, но, извините, придется поднимать пенсионный возраст. Так и здесь, может быть, все плохо в медицине, все плохо, но, извините, придется вам платить за лечение. Я вполне допускаю, что они к этому... Подводят, так, ну а как, какой смысл вице-премьеру на себя выливать уж от говна? Не понимаю. Так, и вот Путин усомнился в том, что большинство граждан страны чувствуют, что национальные проекты поменяют их жизнь к лучшему. Он просто прикалывается. И, конечно, самый главный ключевой результат, которого нам предстоит добиться, это реальные перемены в жизни людей, перемены, которые почувствуют граждане. Не уверен, что у большинства людей есть сейчас такое ощущение. Слышь, Вов, каждый год ты говоришь одно и то же. Володя, Путин, каждый год одно и то же ты говоришь. Вот представь, ты же слышал, наверное, уже это и всякие лозунги слышать людей, работать на людей, там реальные результаты и там прочие херня. С того момента, как пришел Вова, каждый, каждый год вот такие лозунги мы слышим. План Путина там, блядь, что-то будущее России и прочее, прочее. И все про реальные результаты. Ни одного реальный результат. Бедность, вымирание, блядь, нищета фактически, да. И, и развал всего, но вот, оказывается, в будущем тут надо, надо все в будущем исправить. Вот у тебя ощущение, они, какое будущее ты видит, в котором они будут все исправлять? Может быть, у они какие-то медицинские технологии придумали, что еще 200 лет проживут? У меня ощущение, что, видишь, в Советский Союз, вот такая вот идеология его никуда не ушла, сколько я себя могу вспомнить, пятилетки... Вот это из репродуктора постоянно какая-то пропаганда идущая. Они просто взяли, поменяли там цвета, поменяли значки на своих этих мундирах, занимались тем же самым, что было и при коммунистах. Я понял, в 1928 году я собрал чемодан, приехал в Америку, и мой уровень жизни без всяких обещаний, без всяких посылок, без всяких этих ожиданий светлого будущего изменился практически в один день. Вышив на работу врачом в Америке, у меня зарплата поднялась там со 100 долларов там, до тысяч. Причем это была еще зарплата резидента, то есть э, того, кто только закончил медицинскую школу. Он еще тренируется. Вот. А потом она вылежилась еще в 5-6 раз, после того, как ты стал уже практикующим врачом. При этом сменился куча президентов, и никто из них не обещал никаких мегапроектов, никто не лил, знаешь, елей в уши, что завтра будет лучше и так далее. Потому что... Это как бы само собой разумеется, государство по, по Аристотелю сделано для того, чтобы человек наслаждался жизнью и брал от нее все максимальные блага, причем все граждане этого государства, а не там процент его. Вот Путин раскритиковал работу чиновников, то есть древляны и чиновников, Я слышал, он там про древлян еще залупил, и сказал, что упустили год при реализации нацпроектов. Интерес, когда они упустили? В 2005-2006, когда они первые нацпроекты приняли, да? Или они упустили в 2012, когда это называлось майские указы, или в 2018, представляешь? То есть вот эта херня, вот эта херня происходит с 2005 -го года, то есть скоро 15 лет, скоро будет, Вот сейчас 20-е наступает, будет 15 лет, как Путин занимается этими нацпроектами. Блядь, безумие. И они, оказывается, что-то упустили, недоработали и что-то у них не получилось. А не получилось, собственно, вообще ничего. Ну, кроме как украсть денег себе нормально. Так что у кого-то есть еще какие-то сомнения? А как вообще вот в Америке люди реагируют на то, что ну, есть такое государство, где есть крендель, который украл больше, чем вообще в мире кто бы то ни был смог украсть? Может быть весь остальной мир за все время его существования украл столько же, сколько украли путинцы? Вот я, я допускаю, что... Если взять весь криминалитет всего мира с начала человечества, надо просто просчитать. Я как криминолог это чувствую, внутренне чувствую. Я думаю, что путинцы украли столько же, а может быть и больше, скорее всего больше, как вот весь остальной мир. Но ну, Это как с бетоном, да, с цементом. То есть Китай производит, вернее, потребляет в год столько цемента, сколько до этого за все остальное время все человечество потребляло, да? То есть вот, допустим, в двенадцатом году потребил Китай столько-то цемента, а до 2011 года все, включая Китай, потребили столько же, сколько он в двенадцатом. Да, так вот и путинцы. Я не удивлюсь, если они украли больше, чем все человечество за все времена и у всех народов. Так что, как вот к этому относятся? Я... Знаешь, американцы, они даже не в курсе, понимаешь, если русские-то не в курсе. Кто знает, что там этот Путин отмыл почти весь этот бюджет со своим братцем через Банк Эстонию. Это проходил какой-то центральной прессе, где-то было на каких-то центральных каналах, нет. В Америке то же самое, Это проскочило, значит, это надо искать, смотреть, там разбираться, тоже так, особо никто это не афиширует. Но если ты американцу скажешь вот это все в лицо, объяснишь на цифрах, он тебе скажет, подождите, ребята, эй, вы живете в самой богатой стране на 42% всех запасов, и у вас есть какой-то дрыщ плешивый, который все это тырит и растыривает, тогда что вы сидите? То есть у него все это будет вынос мозга, он не поймет, здесь логики нет никакой. То есть вы богатые, у вас какой-то воришка сидит, вас имеет, а вы ничего не делаете. Раз вы ничего не делаете, а нормальный человек что-то должен был с этим давным-давно уже сделать, значит все вранье, потому что по-другому быть не может. То есть У него такой вот произойдет значит, дисбаланс в голове, диссонанс значит, когнитивный, что раз в России не происходит революция, значит Путин не ворует. Ну да, потому что есть суды, по его мнению, есть там правительство помимо президента, Госдума, которая может объявить импичмент, ну и прочая херня, которая нас просто веселит, да, они же на полном серьезе думают, что там кто-то кого-то избирает и какое-то подобие демократии есть. И вот Путин заявил, что у правительства нет выходных. То есть они скирдуют без выходных, воруют без выходных. Представляешь, какие несчастные люди. Путин призвал правительство сделать все для улучшения жизни россиян. Прекрасно. Вот, как, как который раз он вот так. Давайте улучшим, углубим и, и прочее, прочее, прочее. Жесть. Но ты сравнил с Советским Союзом. А все-таки немножко нельзя сравнивать. эти-то Все украли да, в Советском Союзе. Коммунистические вожди навряд ли что-то воровали. Да? И если взять материалы съезда, то мы видим достаточно динамичное развитие экономики. А здесь полная жопа. Не то, что стагнация, полная деградация всего. Все разворовали и все уничтожили. И, и утилизация Советского Союза пока еще продолжается то есть представляешь сколько совок наделал всякой херни что они до сих пор и утилизировать все это не могут ужас будут еще так и вот путин сказал что основополагающее положение конституции лучше не трогать но меня больше всего беспокоит что они часто стали говорить про конституцию что ее лучше не надо менять. Вот когда он говорил, что лучше не надо никакую делать этого пенсионную реформу, было понятно, что будет пенсионная реформа. А теперь понятно, что будут менять Конституцию. Тем более Володин выступил за точечную корректировку Конституции. Представляешь, такая вот точечная корректировка. Что значит точечная корректировка, я не знаю. Вот я тебе... В общем-то, скажу как человек, который в свое время курсовую писал по Конституции США, да? вот. но на сегодняшний день, на тот момент, когда я писал, чуть меньше было поправок, а на сегодняшний день всего в Конституции США, да, 27 поправок. Можете себе представить, вот 200 с лишним лет существует Конституция. Да, а всего 27 поправок, включая э, Билля о правах, да, который сразу же, э, буквально после того, как появилась Конституция, э, был э, внесен да, Мэдисоном, ну и, кстати, и, и Джефферсон там тоже работал на эту тему. И вот как раз вторая поправка, э, это результат Биля о правах, да? то есть вторая поправка право на оружие. Вот. И всего, значит, со времени существования Конституции США 20, 27 да, поправок, а у нас уже Конституции, наверное, сколько и, ну, не 27, конечно, но если посчитать, сколько было Конституций, то ну, я даже сейчас и не сосчитаю, то есть это РСФСР Конституция, нет, первая Конституция это... Ну Не конституция А конституционные акты Так называемые Которые временное правительство принимало Да Вот потом 18-й 24 и погнали Да 30 Какой год-то сталинская 36-го года да, И прочее, прочее, прочее. То есть, Потом 77-го года Да и вот я так понимаю, что сейчас они затевают какую-то гадость конституционную. А вот в штатах вообще звучат какие-то, ну, может быть, каких-то политиков, какие-то идеи о том, что надо взять там и точечно поменять конституцию. Ты слышала о, о, о смене конституции? Кто-нибудь говорил? Ну, честно говоря. Что-то такого глобального, что, понимаешь, а в, в Америке обычно люди исходят из какой-то нормальной логики и, и здравого смысла. То есть, если к чему-то традиции тебя подвели, тебе нужно менять конституцию, а, или там статью ее какую-то, или какую-то небольшую заковырку, а, они это начнут обсуждать, по крайней мере. Вот, допустим, пример, пример такой. Они, по-моему, не то в 69-м году а, сделали марихуану нелегальной. Вот. Теперь по всем Соединенным Штатам на федеральном уровне это абсолютно такое табу. Благодаря этому табу ты не можешь ее перевозить, банки не могут тебя субсидировать, если какие-то ресерчи делаешь, институты не имеют права там, делать на них какие-то исследования, делать препараты из них. Вот. По-моему, 40 штатов из 50 или 39 очень близко имеют марихуану в качестве э, медицинской легально, и, по-моему, 9, 7 или 9 штатов в том числе Вашингтон, uh, Washington DC, то есть столица Америки, ты можешь курить марихуану на улице, легально. Вот. Как в Амстердаме практически. Вот. И то есть uh, это практически становится традицией уже. И вот мне, кстати, интересно, вот на президентских дебатах, вот этих выборов, это будет uh, я думаю, <казурная> козырная карта для, для Трампа, если он, хотя эти, ну, республиканцы, будучи консерваторами, обычно, значит, против абортов и против таких вот легализаций всяких субстанций выступает, то, я думаю, если он выпустит э, предположение, что он разрешит, наверное, снимет этот бан, потому что это уже традиционно э, не имеет смысла его продолжать, это просто якорь, который всех тянет, то тогда они примут вот эту поправку и пойдет дальше, то есть, опять же, исходит из какого-то э, common sense, то есть здравого смысла, то есть нам мешает это дело жить? Давайте, изменим. Наверное, проведут референдум, потому что, знаешь, от статьи Конституции не менялись, как ты сам говоришь, уже 200 лет. В России они меняют Ну, больше с 87-го, 17-го, 17-го, а ты про Америку? Да, ну, с да. ну, 17 сентября 87 -го года видишь, всего 27 поправок, то есть, если скажешь, не менялся, скажешь, не, менялись, видишь, там Мэдисон вон внес, аж били, целый били о правах, да, там, ну и, и все остальное, а на самом деле ничего не менялось, потому что суть, главное, то, что по сути ничего не поменялось, да, все осталось прежним, извини, я перебил. Ну, я там закончу просто, что идею свою, что в России, видишь, идет этот ну, захват власти, узурпация ее. И сейчас они просто чешут репу себе, что делать дальше, как продолжать это. И желательно, видишь, даже современной конституции какие-то вставляют палки в колеса. Им же надо им делать хорошую мину при плохой игре, чтобы весь Запад аплодировал, что у нас выбор, у нас конституция, у нас записано демократическое социальное государство. Вот. А это им мешает оставаться при власти и продолжать, значит, воровать. И расхищать, знаешь, эти богатства. То есть они будут что-то делать такое, что потом же их по закону даже никак нельзя будет выкинуть. То есть там Навальный будет отдыхать, знаешь, ожидая, пока Путин там нормально должен будет уйти. Такого не будет. Я думаю, под это все и делается, все эти разговоры в пользу бедных. Ну, меня это всегда удивляло. Я говорил, что они зачем им нарушать свои собственные законы и Конституцию, когда они могут все это поменять. Помнишь, я всегда это говорил, и поэтому, видишь, то ли они услышали, да, и решили, вот что же, вот не подслушали, надо было сразу написать «Путин – император» и должен всех доизменять, и все должны платить. Вот спрашивают по поводу блуждающего нерва, у тебя спрашивают, что это такое, у кого-то, значит, какая-то проблема, и говорят, еще пишут, говорят, что в США около 70% сидит на антидепрессантах, и это, по сути, как легальный наркотик. В США сидят 70% на антидепрессантах? Ну, статистику, конечно, я такую не могу четко сказать или опровергнуть. Но я могу сказать, что отношение к психиатрии здесь более такое лояльное. То есть, если в России, я помню, знаешь, психиатрический диагноз, это была такая бирка практически на лбу у тебя, как тавро выжжено, что все, теперь на тебя пальцем показывают, никуда не возьмут и будут психом называть. То здесь люди более к этому спокойно относятся. Могу сказать, что да, я смотрю иногда, у меня глаза расширяются, например, при какой-нибудь 15-18-летний подросток, который там сидит на антидепрессантах. А что посадили? Да вот у меня родители развелись, я себя очень хорошо чувствовала, но ну, вот меня посоветовал. Причем к психиатру ходить не надо, это выписывает обычный врач-терапевт или семейный врач, эти дела. А насчет блуждающего нерва, ну, у нас вагус, так называемый нерв, это а, 12-10 пара забываем неврологию. неврологии, же десятая пара черепно мозговых нервов, которые а, контролируют кучу всяких автономных функций. И мы его используем для лечения, вот опять же, байполодезора, вот этих, знаешь, маниакально-депрессивных расстройств, плюс очень хорошо лечится эпилепсия, вставляется стимулятор, вокруг вагуса обвивается электрическая спираль, а, имплантируется батарейка под кожу, и он, Стимулирует гипоталябус, где считаются а, островки, которые приводят к эпилепсии. И человеку не нужно принимать таблетки 2-3 раза в день. Это машинка 10-15 лет, а, батарейки хватает, она работает. Мы их постоянно вставляем, ну, мы, мы не вставляем, мы хирургам направляем, но мы их, называется интеррагейшн, у тебя такой лэптоп есть, прижимаешь его к, этому, к, ну, к генератору и на компьютере у тебя возникает сколько батарейки осталось, какие параметры, и ты можешь играть с амперами, с силой а, тока, с, с частотой а, вот этих а, раздражителей. Можешь посмотреть, если он срабатывал. Они еще такие хитрые. У человека перед эпилептическим припадком поднимается частота сердечных сокращений. Это происходит буквально за долю секунды. Человек не успевает сообразить и, естественно, падает и бьется в конвульсиях. А машинка это определяет. И дает дополнительный импульс и а, в, в прекращает эпилептические препары. То есть про вагус мы знаем немножко. Да, знаешь, как это изменение чистоты сердечных импульсов а, называется в, в ощущениях, психиатрическое название. То есть раньше же не могли это измерить, а могли понять только, что у человека ощущение. вот с древних времен, с древних времен называется это аура аура, то есть в переводе дуновение. Человек ощущает это в виде дуновения. Ну, у всех по-разному, некоторые там и чувствуют запах кислых щей, кто-то еще что-то там, но э, вот с древности считалось, что такое, как ветерок пришел на лицо, а потом все, потом падучая. Так что вот, а сейчас, видишь, разобрали, что это, оказывается, просто сердце по-другому начинает работать. То есть я в связи с этим подумал, что, наверное, когда человек Умирает то же самое, он ощущает, ну изменяется же чистота, да и он наверное тоже ощущает дуновение, только другого чего-то. Вот спрашивают слова «А как же истина, что каждый народ заслуживает своего правителя?» Виктор Николаевич, Виктор Николаевич, ну, во-первых, истин нет, все подвергай сомнению, да, какая же это истина, это не аксиома, что каждый народ заслуживает своего правителя, вовсе нет, хотя, с другой стороны, если народ не свергает подонка, получается, получается. да, подонка, значит, ну, иногда может и не свергнуть, вот, Кудрин рассказал, как решение Путина спасло экономику России. Представляешь, Путин спас экономику России, оказывается, в восьмом девятом году, когда а, значит, эти фонды резервные создал. И, Путин, и Кудрин говорит, что это спасло экономику. Представляешь, вот можно было бы сказать, ну вы ребят, с 2000-х годов, когда вы к власти пришли, вы бы не воровали, и, наверное, спасать бы экономику не надо было. А здесь у него у этого Кудрина даже в башке нет того, чтобы не воровать. То есть спас экономику России тем, что создал резервные фонды. Да, а перед этим сколько украл до 2008-2009 года? Можете себе представить? Триллиарды. Жуть. Вот спрашивают с гепатитом В и С, как борются там в Штатах. Ну, я не гастроэнтеролог, я невролог, <с> а, но ну, особо, я так понимаю, лечение такого радикального не нашли, но чем-то их лечат, вакцины какие-то придумают. А ну и потом, вплоть до трансплантологии, естественно, заменить печень. Печень, да, всего, печенку меняют, да? Лучше всего меняется, да. Ужас. Вот. Назарбаев рассказал о начале эпохи Путина. У меня сложилось ощущение, что этот молодой, на то время политик, готов ко всему в жизни, ну и так далее, поет панегирики. и Я обратил внимание, что все рассказывают, какой замечательный Путин. К чему это? Ну, то есть взялись все, и Кудриный, и Пудриный, и Назарбаевы, все в один голос э, поют песни о том, какой замечательный Путин. То есть должно что-то, что-то должно случиться. Ну то присоединение присоединение Белоруссии Путин должен такой замечательный стать царем, амператором таким. Вот. Пишут, что тест устойчивого Рунета обвалил работу российских аэропортов. Вот они там да, учения проводили и говорят в аэропорту все упало, в аэропортах российских, вот эта система, которая между ними работает да там с билетами, самолетами, и все это гикнулось. Ну, молодцы, что можно сказать. Представляешь, если они будут вообще там этот суверенный рунет вводить, что, что там случится-то? Да, вообще все рухнет. Мальцев говорил, что Крымский мост построить невозможно. Я тут зашел, послушать. я тут, представляешь, какой дурак, а? Вот какой дурак, блядь. А если бы его и за триллион еще построили, этот Крымский мост? Мальцев говорил, что невозможно построить за ту сумму, которая была объявлена. Посмотри эту передачу. Там четко эта сумма была написана. Эта сумма увеличилась в 27 или в 28 раз. Такие вот дела... И не невозможно, а они не построят, можно построить все что угодно, китайцы могли бы построить и гораздо дешевле, об этом я и говорил в то время, да и сейчас говорю, да и китайцы сами говорят, неоднократно уже говорят, что мы построили гораздо дешевле. Так... И в прокуратуре выяснили, что школьники на полицейских учениях играли роль нарушителей. Представляешь, в Татарстане, ты видел эти кадры, да? То есть школьники, школьники с полицейскими воевали, школьники были нарушителями, а полицейские, значит, были полицейскими. Прелестно. Там в Штатах проводят такие учения со школьниками. Приезжают пожарные машины, приезжают полицейские, и дети по ним лазят, играют. Вот обычно чем это все заканчивается? Да. Ну потому что им нужно популяризировать все это, а не отталкивать, конечно, очень важно это. Так. И священник, видишь, вот Андрей Кураев рассказал об обманах в российских храмах. А знаешь, что обманывают? Ты вот пишешь записочки с просьбой помолиться за близкого, а монахи все это скидывают паломникам. Приходят какие-то помолиться, но молящиеся, им говорят, ну на, молись тогда. Ты пришел молиться, да? Ты паломник, ну на тебе молись. вот. И, ну, честно говоря, пофигу вообще, кто там за кого молиться будет, я думаю, что... И, и близким, ну просто вся вот эта вот РПЦ, она вот такая гнилая во всем, вот во всем просто, и весь путинский режим какой-то, вот он такой же, то есть все норовят скинуть работу на других, да, а бабки поделить, так сказать, узким кругом товарищей, это вот чистая путинщина такая. Время? Да, сейчас... Я тогда посмотрю, какие-то я хотел Время, время Не 8 упал В Красноярском крае 15 человек Ранены, но в другом варианте 6 человек ранены Сколько ранены, э, непонятно в Венгрии трагически погибла Пианистка Элина Валиева 27 лет Задохнулась газом Говорят, в душе, как можно в душе газом задохнуться И исключено Совершенно наверняка что-то Что-то не так да. А вот, кстати, в США в быту газ используют? Конечно. У нас газовый горел. У тебя газовая плита, да? Вот это, да. То есть я... Ничего с времен фильма ⁇ Тихая улица ⁇ не изменилось. Помнишь, Чаплинский ⁇ Тихая улица ⁇ да? Не помнишь? Ну, там, когда у да, нас... Он... всех полицейских там такой Эрик Кэмпбелл, помнишь такой? Шу, Шу, с этими, с бровями. Он вообще великий, конечно, актер. Погиб он, к сожалению, рано. Он в семнадцатом году разбился на автомобиле. Его, говорят, пять часов выковыривали оттуда. Кстати, а потом даже не знают, где он похоронен. Потому что что-то его кремировали, потом куда-то эту урну дели, потом совсем ее потеряли, короче. Но неважно. И вот такой, очень, я люблю его безумно. Вот такой вот он. И, он там всех полицейских мочил в этом фильме, а Чаплин просто бродяга был, ему там дали эту шапочку, палочку, он пришел, и вот там замечательно, как он там бился, и в конце концов этому... Этот согнул газовый фонарь, помнишь, Кэмпл? И пробил, получилось, головой. А тот открыл газ, и надышался, и все, его приняли в полицию. Вот я думал, что с тех времен что-то изменилось. То есть Соединенные Штаты используют газ для меня, в общем, я, я не знал, честно, как там все это происходит, и газ этот по трубе также к тебе приходит с газопровода, там, ну, в смысле, с какой-то э, этой... Э, ну, ты же не баллонами его таскаешь, да? Понятно. Да. А, а на заправках там газ продают? Ну, на заправках продают этот, сжиженный, знаешь, для, для каминов, для вот этих барбекюшниц, вот это ты имеешь в виду? Да, не, а газовые я... заправки еще есть. Ты, ты имеешь в виду для машины? Да. Для машин нету. То есть машины все ездят либо на электричестве, ну, 99 либо на бензине. Но вот я когда пиво делал самостоятельно, мне нужно был этот э, углекислый газ. Я заезжал, там специально такая станция была, и вот они мне там давали баллон, закачивали его. Я подключал там к своему этому пивному станку, чтобы у меня там оно пенилось, газифицировалось, А на стоянках нет. Но ты можешь купить только вот для своих барбекюшницы? Пропан. У меня в землях есть один Паша Угланов такой. Ну его вот сейчас посадили за то, что он у какого-то... Выпустили. выпустили Пашу, а да? Представляешь, да? Вот он, он организовывал заправки на этой э, газовой заправке во Флориде, но разорился, да. Потом приехал, вернулся в Россию, дал взятку, чтобы устроиться на какую-то министерскую должности. Его посадили. А откуда я его знаю, представляешь? То есть это вот э, потрясающая ситуация. Представь, я зампред Думы. А Паша работает каким-то помощником, помощника, помощника, помощника по газу. Помощник, помощник, помощник, ну там, блядь, держащий опахал над держащим опахал. И я накопил денежек. 10 тысяч долларов, чтобы купить себе катер. Вот я как раз катер купил у Паши, он у него уже был там 10 по счету, но он там покатается чуть-чуть. И вот Байланер э -э, 1952, самый маленький там катерок из Байланеров я смог купить, понимаешь? Я зампред думаю, а это держащие опахало над держащим опахало, понимаешь? То есть вот это вот потрясающая ситуация, я тогда очень сильно веселился, а в общем-то веселого нет ничего, Россию разворовали, и россиян обманом заселили в гаражи в Якутии, представляешь, люди себе купили квартиры, оказались квартиры на втором этаже двухъярусных гаражей. То есть такая разводка, и как, как в Сочи такие вещи называют эллинги. мне почему-то э, очень э, странно было, но эллинг понятно, что это либо для лодки, там для катера, либо для дирижабля, да, ну как бы, и вот когда там близко нет ни, ни, ни, ни летного поля, ни моря, да, где-то на горе стоит гараж, где, где первый этаж это гараж, а второй квартира это называют эллинг. Да, ну и понятно, что это там специальное слово для того, чтобы нарушить законы, чтобы вот таких вот развести бедолаг. А я вот не понял, представляешь, что если это, в Сочи понятно, там тепло, а вот в Якутии, как они там будут жить в гаражах, не могу понять. Все, народ все терпит. знаешь, сколько туда загнали? 279 семей. Бля, что происходит, вообще жесть. Так, а сейчас вот я еще про Трампа тебя хочу попытать. Извиняюсь, я пропущу тут Давай. много новостей, потому что а, интересно. А, так вот, Но, Козак там каплей в море назвал выплату Украине 2,9 миллиарда компенсаций. 3 миллиарда компенсаций – это капля в море. А нам рассказывали о том, долларов – нам рассказывали о том, что финансовый эффект, ну, то есть сэкономят вот они от пенсионной реформы до 2024 года, это 100 миллиардов рублей. Это чуть больше одного миллиарда долларов, представляешь? Это, это колоссальный финансовый там, а здесь это капли в море, они 3 миллиарда отдадут, это капли в море. Вот какие у них разные моря видишь, у этих пидоров вообще жуткие. А вообще они будут э, через Украину теперь качать э, газ и 15 миллиардов за 5 лет заплатят. Помимо вот э, штрафов, которые. То есть выпендривались о том, что ни, в Украину никакого газа не будет. Ничего, пошел газ. Это я так к слову. Так. Так. В конгрессе США назвали США фашистской страной. Вот пишут Александрия Акасио Кортес, демократка, такое сказала, что страна становится фашистской. но ну, я думаю, далеко, да до фашизма в США очень далеко. Фашистский стала Россия фашистская. А США, я думаю, пока есть вторая поправка и право на оружие, США не станет фашистским. Никогда. Как ты считаешь? Во-первых, Александру Акасио Кортес спросят, может, президенты через два, может быть, даже через один цикл. То есть она такая очень пойкая девушка, такая пассионарка, по-моему, из Нью-Йорка, очень молодая, достаточно молодая, и вот это я ее речь немножко почитал, фашизм как бы шел там одним из словом, а так она говорила, что ну, такое ощущение, что это, значит, мальцы в юбке, то есть страна не развивается, не видит, что происходят глобальные мировые изменения, что мы в них никак не участвуем, что мы пытаемся зацепиться зубами, руками за старые законы, которые уже трещат. У него в таком плане был Очень хорошо. фашизм Фашизм – это был как бы одна из фраз, которые прицепились, потому что она такая была яркая. А само выступление было более значимое. и говорю, ее там прочат среди немногих, может быть, через 2-3 цикла избирательных, серьезным кандидатом на президентский пост. Здорово, а ты мне пришли тогда, Жень, там да. в английском варианте я переведу как смогу, да, интересно, потому что в Штатах, я так понимаю, не сильно модно говорить о будущем, не сильно модно говорить о том, что меняется общественно-экономическая формация, что пришла другая эпоха, то есть пытаются играть в тю, тю думают, что они там закрыли глаза и не видят это, то есть принципиально не хотят на это смотреть, ну, очень важны те люди, которые видят. Хорошо, я тебе пришлю. Спасибо. Вот тут Трамп заявил, значит, я это к тому, что журнал называется «Христианство сегодня». А кто сегодня делает больше для христиан? Не Иисус. Он исчез, и никто не знает, что с ним. А я здесь, каждый день защищаю церкви от сумасшедших либералов. То есть Трамп, Трамп просто гений. Ты понимаешь, я сразу же вспоминаю подобного человека, да, которого называют король солнца, да, Людовик XIV, который в свое время, ну, то же самое... Э, сказал, помнишь, когда французская армия проиграла, он сказал, неужели Бог забыл обо всем, что я для него сделал? Вот Трамп приблизительно человек также рассуждающий, да, но это гениально не Иисус он исчез и никто не знает, что с ним случилось, да, но вообще верующие считают, что он вознется, да, сегодня Рождество празднует, а он такой причесал, очень смешно конечно но умеет он, вот понимаешь, я же не думаю, что он такой глупый, такой дурак, да, я же думаю, он работает не, не, не только сам по себе, с ним какие-то люди работают, он как-то это э, все там обыгрывает вот эти свои заявления, но они взрывают мозг, конечно, то есть он провокатор жуткий такие заявления, что открывается рот, и параллели какие-то исторические проводятся, вот тебе как это? Понимаешь, а у Трампа настолько, ну, отвязанная ментальность, что, я думаю, если кого-то с ним посадили, то было бы с, и с единственной целью, наоборот, его тормозить. То есть я не думаю, что какие-то креатуры, которые ему посоветовали вот так. Я думаю, у него от сердца это все вылетело. Ну да, Так и многое другое, в общем Да, то есть он сам может быть пиарасом, да, и сам может кому-то советовать. Ну да, наверное, ты прав, абсолютно точно. И вот японская компания заменила практически всех сотрудников склада на роботов. Вот, то есть впервые целая структура состоит из одних роботов. Но я думаю, что важно, чтобы не структура какая-то состояла из одних роботов, а целый цикл состоял из одних роботов. Не только складирование, но начинает производство. А вообще, вот я, ты знаешь, подумал в связи с этим, когда, вот сейчас информационная эпоха пришла, да, пока она только началась. А вот когда она изменится? Когда исчезнет информационная эпоха и наступит следующее, которое я не знаю название? И я, я могу сказать, что с точки зрения марксизма я вот для себя даже записал, то есть с точки зрения марксизма, когда это случится? Я пишу... Цикл будет завершен, когда роботы без какого-то какого было участия человека будут добывать, производить, обрабатывать, транспортировать, складировать, охранять и потреблять. Самое главное, роботы же и будут потреблять, тогда наступит новая историческая эпоха. Новая общественно-экономическая формация, которая придет на смену информационной эпохи. Вот меня спрашивают, какая следующая после информационной эпохи? Вот такая. Вот когда будут целые циклы, да, где только роботы, они делают все, делают только для себя. Все. То есть без участия человека, не для человека. В этом будет как раз фишка состоять. То есть сами будут куда-то в космос летать, сами что-то там исследовать, сами что-то находить и так далее. Вот тогда это будет. То есть, когда это будет и наука, и производство, и все, и все, и все, все, все, и потребление э -э будет только со стороны робота. Вот нам бы вписаться в эту... То есть, пока мы вписываемся в эпоху новую, в информационную, нам уже думать надо о том, как мы будем в следующую вписываться. Потому что с таким, как Воу Путин, блядь, мы точно не впишемся. это Гарантированно. Так, сейчас попробую я тогда прочитать, что нам там написали в донатах. У тебя рубашка такая, еще модная. Я смотрю, сейчас вот на большой экран у себя вывел, смотрю прям великолепно. 5 баллов. Купил ее во Флориде, жара была такая. Нельзя было в майках ходить. И в то же самое время нужно было что с длинными рукавами, чтобы не обгореть. Она из стопроцентных хлопок. Она что-то напоминает, мне такой, знаешь, вид, как вот матросы, знаешь, там, в, в, в времен там парсных яхт и шхун. В таких они в белых парусиновых штанах и в майках таких. Она такое очень приятное ощущение создает. Да, то есть я... они как бы деградировали, а, от, знаешь, нет никаких лейблов таких специфических. Ну что она какая-то тоже модная, там, лейбл какой-то у нее есть. Но они не стали заморачиваться, то есть они ушли 100% хлопок и такой фасон, что как вот у пьяного моряка из там, британской. Я помню, представь, что подобную майку купил во Владивостоке в 1998 году, в 6 даже сейчас помню, сентября, прилетел в Владивосток с военными с Энгельского аэродрома, летел. И прилетаю, но я был уверен. Я никогда не был на Дальнем Востоке, что 6 сентября там холодно, какую-то куртку, там кепку и тогда прилетать, там жара чуть ли не по 30 градусов. И я вынужден был тоже разоблачаться и купить вот такую же майку. Ты сейчас сказал, во Флориде было жарко купила, Я сразу в воспоминания такие параллели. Вот, Татьяна Кувшинка... Леон Вайнстайн рассказал на своем канале, что пьяный Ельцин подписал Конституцию, внес в нее изменения и выставил народу на референдум. Шаман Саша требует... Вернуть Конституцию первоначального вида еще поступил предложение: во время просмотра поздравления Путина с Новым годом отключить телевизор. Ну, безусловно, телевизор нужно выключать процентов А Конституция, которая есть, она должна действовать, пока мы ничего не изменим. Понимаете? То есть нужна какая-то база, основа чего-то. Основа вот та. Конституция, которая есть, нормальная, а что, почему не взять ее за основу, чтобы потом поменять совсем. Вообще, на самом деле, Конституция не имеет никакого значения. Ни Сталина Конституция, Сталинская не связывала по рукам и ногам, и Путина Ельцинская Конституция никак не связывает, так что... А вот такие дела. Просто Кирюх, добрый вечер, Вячеслав, благодарю за эфир, спасибо Евгению за участие. Кра крайне полезно узнать, как данные проблемы решают страны с нормальной социальной движухой русские сани долго запрягают, да, быстро едут за активную солидарность. Да я Кирюк согласен, что русские быстро едут, но вот только иногда не туда. Да, вот тоже тоже главная задача, как я вот в Твиттере сейчас написал про Русь тройку про птицу тройку. да, Помнишь, кто тебя выдумал, там пишет э -э Гоголь а я поменял написал: кто тебя. В это, отправил в обратную сторону вот это точно совершенно понимаете одно дело запрягать и ехать главное ехать-то в правильном направлении кучу уверенности честность спасибо анатолий спасибо иван — Здравствуйте, Слав. Вам, всем вам хорошего. Вопрос такой. Ваш успех в предпринимательстве связан с тем, что вы много читали и знаете, либо это чутье от природы. Посоветуйте какую-нибудь книгу для развития такого чая Есть такая, есть. Спасибо. Иван, мой успех как предпринимателя, да, когда я Олегра возглавлял, был только в одном. Я не спал вообще. Я просто я спал в машине. Я целый день работал. Я ночью проверял объекты, ездил, чтобы люди не напились, не украли ничего и так далее. У меня была железная дисциплина. А с утра я работал как директор фирмы, там ездил договора, подписывал и прочее, прочее, прочее. То есть пахал как... Папа Карла, и в этом только был успех, но сейчас вы понимаете, что этим, когда вам говорят, иди работай и все получится, это херня, это в свободном обществе, если ты будешь вкалывать, ты нормально заработаешь и все будет в порядке, путинцы не дадут, как бы ты ни работал, даже если ты сможешь как-то обойти и заработать, они все равно у тебя все отнимут. Поэтому книжки не дадут э, никакого, так сказать, на мой взгляд, развития э, с точки зрения вот, э, предпринимательства в России. Э, развитию предпринимательства в России будет способствовать революция. Поэтому э, книгу какую я могу э, посоветовать, э, прочитать, ну, э, что-нибудь революционное, да? Ну, совет постороннего Ленина, например, да, очень... Э, или, или уроки э, 1848 года восстания, да, парижского, бланки, тоже очень полезная книжка, да. Поэтому, вот, не знаю. Максим Марк, привет. Главное, чтобы он знал, что о нем помнят. Он знал, я знаю, ему передали сегодня, что все, все не зря и что главное... Еще впереди. Ну, адвокат говорит, что он в хорошем настроении, хотя чего ж там хорошего? Алекс СПС, наступающий наступающим Новым годом желаю вам поскорее увидеть и даже почувствовать в самых ожидаемых похоронах поучаствовать да, в самых ожидаемых похоронах человечества. Вопрос. Ленин незадолго до революции признал, что она при его жизни невозможна, и тут она случилась, сглазил, может вы тоже попробуйте сглазить режим, ну не знаю, <сёк> Ленин о другом думал, понимаете, то есть у него, он давно жил уже, за бугром у него несколько иллюзорное представление было о том, что происходит в России, и вообще иллюзорное представление о том, как может случиться революция, как это не парадоксально. И когда вот случилась февральская революция, то есть у него уже сложилась модель. Почему сложилась? Потому что он знал э за, за, за какие рычаги браться. Конечно, Ленин был великий политический интриган, и временное правительство во главе даже с умным Керенским ничего не могли противопоставить. ему, Потому что он вел к перевороту, а переворот в любом случае произошел бы. Не Ленин бы его сделал, кто-то другой. Так что Масса было сил, в общем-то и не Ленин на самом деле, ни, ни один Ленин, ни, ни одна партия большевиков, это и СССРы, и анархисты, да, и Троцкий со своими молодцами, со своими советами, там полно было всех желающих поучаствовать. Сейчас вот видите, желающих поучаствовать в революцию очень мало, почему? Потому что всякая мразь типа вот этого, э, как его? крендель Муратова, да, рассказывает о том, что те, кто призывает к революции, это провокаторы. Понимаете, вот мы провокаторы, блядь. А вот эта вот вся сволочь, которая получает от пол генерал-полковника КГБ деньги на жизнь. Это за народ, оказывается, вот эта мерзость, блядь. Укупник Аркадий. Спасибо, Аркаша. Пьер. Здоровья, победы на детское шампанское. Спасибо. Косяк рыбной В Ленинградской области посты ГИБДД больше не рассадник коррупции. Га га гаишникам разрешили залезть в свои будки на трассе. В владейном поле, не помня себя от счастья, сотрудники просто срослись с будкой и палками. И днем и ночью тормозят все, что шевелится. Зато теперь их всегда можно найти в святом месте. Интересно. Ну да. Так. Опа. А тут много людей написал. Зарой, но Вячеслав сделать кнопку спонсировать будет возврат штрафов уплаченных за мобильные камеры. А сделать кнопку спонсировать я Пробую, не могу, почему-то я ее сделать, вот на подготовке она есть, а здесь она почему-то не получает. Будет возврат штрафа, уплачено за мобильные камеры на дорогу. Да нет, конечно, какой возврат? Мы никогда в жизни не разберемся, и это будет тема для мошенничества. Зачем? Нам не нужно, чтобы кто-то мошенничал. Мы все обнуляем и все, и определяем каждому долю в национальных богатствах и так далее, и так далее. Я думаю, этого хватит. То, что украло это государство, навряд ли мы сможем вернуть. Но ну, кроме, я думаю, поговорим на тему вкладов советских. Вот тут, я думаю, что нужно всем вместе, всем миром определяться. Я за то, чтобы вернуть советские вклады. Ну, я думаю, что у кого-то будет другое мнение, поэтому лучше поставить на голосование. Владимир Барышкирия, с Рождеством всех благ, спасибо за эфиры. Андрей Беляев. Спасибо, Андрей. Серж Малец. Здравия вам, Вячеслав, вашей семье. Вопросов давно нет. Ненавижу карлик с первого раза. Как только его увидел после выборов 2000 года, я всем с вами говорил, что все хана нам и нашей стране. Но никто не поверил. Теперь за голову хватаются, а многих уже и нет. Вместе победим. Вот тема. Иных уж нет, а тех далече. Вот у тебя среди одноклассников, которые не уехали, проживают в России, много народу сгинуло? Ну или ты не поддерживаешь связь, не знаешь? А, ну я знаю, что несколько человек просто умерло. Причем а, год, наверное, 3-4-5 назад. То есть если мне 47, то есть им было там как Высовскому практически. А, я знаю, что они бухали, там, конечно, по-черному. Сердце, алкоголизм и так далее. Вот. С институтскими друзьями я не поддерживаю отношения, потому, потому что у нас а, диаметральные взгляды, по крайней мере, и тогда был. Надеюсь, что у них сейчас изменилось. Если кто-то смотрит меня, Александр или Андрей, надеюсь, что вы пересмотрели свои взгляды и на Крым, и на, на Путина, и на его личность, на его... Э, роль в истории Российской Федерации. Король и Да. А, извини. Я, ты еще хотел? Вы? Вячеслав, как, вы, как будет выглядеть наша система народов, ваша система народовластия, где вы будете заставлять русских притворяться быть свободными, чтобы следующее поколение, рожденное в этой системе, стал по-настоящему свободным? Как вы себе все это представляете? Во-первых, никого притворяться заставлять мы не будем. Во-вторых, нормативный акт, то есть законы, которые будут введены, будут определять порядок всего, в том числе голосование на референдуме, э, так сказать, использование своих прав и так далее. Притворяться никому не надо будет. Если кто-то чего-то не хочет, ну, например, там. Вот, право на оружие. да, Кто-то не хочет иметь оружие, мы же не будем его заставлять насильно иметь оружие. Пусть не имеет, но те, которые хотят, они будут иметь. Если кто-то не хочет использовать свое право голоса, ну пусть он не голосует, нас от совершенно не волнует, но зато те, которые хотят, они будут это делать и так далее. Мы посмотрим, как стимулировать тех, кто хочет быть активным. Но ну, Я думаю, что что система сама, сама организуется. Главное дать ей эту возможность, законную возможность. Евгений Люциферович, вот так, не осуждая Вячеслав за малую копеечку, да ну, помилуй бог, в аду у нас дела все хуже и хуже, денег нет совсем. И все из-за Путина наплодила это падла демонов страха, лицемерия, лжи, что нам... Простым жителям ада перестали перепадать и те крохи, на которые мы когда-то жили. От души благодарю вас за вашу работу. Спасибо, Евгений Люциферович. Очень хорошо. Роман «Скромный взнос на Камеди Клаб». Спасибо, да, очень хорошо. Олег, спасибо, Олег. И, и Олег вчера тоже. Удачи, спасибо за эфир. Спасибо. Так, и посмотрим... Что нам прислали, какие донаты в студии на колесах, то есть в мобильной студии. Так, так, так, так. Сергей, на дело спасибо, кот наоборот, может их э, не на Индигирку с Колыма, а на мусорные полигоны, пускай сортирует мусор, там же и питание в себе будут находить, особо отличившихся на радиоактивной свалке сроком до 2080 года, ну имею в виду, что в 2080-м там будут заниматься свалками. Кстати, хорошая мысль, видите, вот как э, человек в теме и предлагает очень хорошие вещи, действительно, почему бы нет-то, Сорти... хотя сортировка мусора, видите, в Швеции это супер прибыльно, ну, я думаю, что проголосуем, посмотрим, ваш вариант тоже вполне приемлемый, очень-очень полезный, я бы сказал, вариант. Ну, человеческий мусор и, и на мусорные полигоны. Но ну, это же нормально, да, это как-то вроде правильно. Они-то являются человеческим мусором. Александр Митюнин, привет, славу ждать осталось недолго. Народ уже на грани. Спасибо за добром слове. Очень хотелось, чтобы это так было. Чтобы народ знал, что он на грани. Потому что народ знает, что все очень плохо, но ли бы не было войны, да. Автосервис Ярослав, Здравствуйте, Вячеслав. Продолжаем работать на местах без выходных и перерывов. Призываю всех трясти болото, шатать лодку, информировать людей о преступлениях ВОВ и так далее. Люди, не сидите на месте. Хлеб. Спасибо. Владимир Башкири на мобильную студию. Спасибо за эфиры. Спасибо. Наталья Симонина. Привет из Саратова. Поздравляю со всеми праздниками. Сделайте объявление. Путин. Строит в РФ рабовладельческий строй, да, ну феодализм он уже построил, а так как он идет назад, эту Русь-тройку назад, то дальше, конечно, рабовладельческий, мы же видели вот вчера, что уже продают в Красноярском крае село с людьми, это уже рабовладельчество, конечно. Алекс43, Вячеслав, здоровья вам и всей вашей семье. С подключением кнопки спонсировать есть проблемы. Да, она почему-то у меня написано невозможно. невозможно. написано. Я не думаю, что сильно поможет финансово, но для кого-то это станет более удобным средством поддержки. Да? Но почему-то пишут невозможно. У нас и достаточно людей, и все. Вот врач-вредитель. Это вчерашний, так что на, на этом мы закончим. Спасибо. Жень, большое спасибо за помощь, за поддержку, наверное, надо напоследок какие-то слова сказать правильные, все хотят послушать что-нибудь такое оттуда, знаешь, вот, из, из, из этого. Из, Америк из всяких, говорит, ну вот люди рассказывают многие, что сильно ненавидят всякие Америки, а на самом деле очень внимательно слушают и смотрят, а что же там происходит. И вот э, слово оттуда очень важное слово. Ну, пару вещей. Во-первых, <coughs> такая намечается уже, ну хорошая тенденция, я считаю, смотрю на Радио Свободу, у них есть такой они в прямом эфире хватают знаешь, этих прохожих в Москве и начинают им задавать вопросы такие каверзные. Вот, если, я не знаю, там, до до семнадцатого года перевес был явно 100 руватников, где-то 75% были за Путина, за Крым, за, против Украины, там, против Америки, то сейчас, ну, пожалуй, из 10 интервьюантов только один какую-нибудь глупость сморозит, а 9 либо очень радикально высказываются, причем не боясь, либо как бы намекают, что уже да, все это досталось, все надоело, пора менять весь этот режим. Ну а про Америку, Америка живет своим чередом, если вы сюда приедете, вы обалдеете, что здесь добрые люди живут, что они никому зла не желают. Я когда увидел, пожил здесь, я понял, я понял одну вещь, почему мы не можем сделать то же самое а, в, в России, ведь все, что нужно, это просто сесть и сказать. Вот ребята, у нас конституция, мы все разные. Но мы соглашаемся а, просто следовать ее законам. И, и все в этом а, бульоне будут вариться и находить для себя плюсы, а, так или иначе. Американец от русского ничем не отличается. Это просто а, ген, генетика, брошенная в, в такие специфические условия. А, бытие определяет сознание. Я убедился на своем опыте. Да, ну ты видишь, Америка – это прямая селекция, а Россия – это обратная. То есть в России свободных людей уничтожали, сажали, ну в любом случае в лагерную пыль стирали. А Америка – это страна иммигрантов, то есть людей пассионарных, те, которые туда приехали. Ну кто оторвет свою жопу и поедет на край света? Тот человек, который хочет хорошего будущего для себя, для своих детей, то есть пассионарий. То есть пассионарность э, должна быть очень высокой на генетическом уровне. В основном это свободные люди в Америке. А в России в основном рабы, конечно. И это очень плохо. Очень плохо. Так. Вот люди разные письма пишут. Ну, я уже не буду читать поздравляю снова всех с Рождеством, да, вот. надо, надо, надо собраться, чтобы, чтобы на этот раз с крещением не сказать, да. Слушай, ну В... что-то на глазку придется ждать от тебя, вот, недаром тебя так что... Да, Ты, если глазку... я что-то говорю, то обычно какая-нибудь... Да, то есть если меня пробивает, причем общаюсь, мозг, язык работает отдельно от мозга, очень часто, да, как вот бывают там эти разные медиаторы, да, как их называют этих, на спиритических сеансах, Которые ведут спиритический сеанс, ну, медиатор, как его еще, кто с духами-то общается. Вот так что же тоже получается? То есть что-то наговорил, там думал, что я наговорил, я даже и не помню. А мне говорит, так вот оно все сбылось, что-то наговорил. Ну дай бог, чтобы так и было. Спасибо. Ну что, да здравствует революция, до свидания, Жень. Все счастливо. Пока. Так.